Так самое главное, что это ж ничего не дает, Ну, да, Люди, абсолютно. которые хотят прочитать нет, тебя, никак. они не полезут в комментарии никак. Конечно, конечно, Удивительные люди, просто удивительные. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей и продолжим. Не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Половина первого ночи в Москве. Здесь. «Еще не было такого санкционного давления ни на одну страну, как сейчас на Россию. Но нет худа без добра. Это заставляет крутиться и работать», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это заставляет самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа. «Западные санкции способствуют тому, чтобы глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией», добавил пресс-секретарь российского лидера. По просьбе турецкого президента Эрдогана к Владимиру Путину принято решение оказать содействие, в эвакуации из Мариуполя иностранных граждан. Как сообщили в Минобороны России, гуманитарный коридор для иностранцев из Мариуполя предполагает выезд в Бердянск, далее в Крым или на подконтрольную Киеву территорию. Россия также готова обеспечить заход судов в Бердянск за иностранными гражданами. За сутки из ДНР и ЛНР и Украины без участия Киева эвакуированы в Россию свыше 14 тысяч человек, сообщили в Минобороны. Российское военное ведомство раскритиковало международные Народный комитет Красного Креста за неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя. ООН также не стала участвовать в эвакуации граждан по гуманитарному коридору Мариуполь-Запорожье, сославшись на неготовность организации. Минобороны России подтвердила уничтожение ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» более 100 националистов и наемников в штабе обороны в Харькове. Вооруженные силы России также вывели из строя военный аэродром в Полтавской области уничтожено несколько украинских боевых вертолетов и самолет. Также ликвидированы хранилище с топливом и боеприпасами. Без малого 120 тысяч российских туристов, которые застряли за рубежом, вернулись в Россию. 30 тысяч из них – самостоятельные путешественники, сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Передает РИА новости. Она отметила, что проблема с организованными туристами, которые отдыхали через туроператоров, решена полностью. 5 тысяч человек вернулись из Египта, где были арестованы российские самолеты. В театре Российской армии после концерта погиб зритель. Эту информацию подтвердил Риа Новости директор театра Иван Чурсин. По данным ряда телеграм-каналов, мужчина потерял равновесие и упал с балкона на находившуюся внизу женщину. Мужчина погиб, пострадавшая госпитализирована. Сейчас идет разбирательство. Подчеркивается, что помещение было арендовано и концерт не имеет отношения к театру. Гидромедцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего оранжевого уровня. Предупреждения о сильном снеге и обледенении действуют до 9 утра воскресенья. Городские службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно в уборке снега задействовано 10 тысяч единиц техники. Погода. Днем в Москве сильный снег и около ноля. Сейчас в российской столице минус 1 градус. ФМ. ФМ. Москва 97.6, Санкт-Петербург 89.3. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжается программа Бывшая о жизни стран ближнего зарубежья. Армен Госпорян и Алексей Мартынов. Идем дальше на очереди у нас соседняя с Украиной Молдова, госпожа Санду, которая проела всем плеш связанную с своей вот этой такой проевропейской позицией внезапно вчера на 180 градусов поменял свою вот эту вот риторику, заявив о том, что никаким санкциям против России Молдова присоединяться не собирается. По той лишь причине, что... А как тогда обходиться без электроэнергии и газу? Республики страдать за общее европейское дело Молдова категорически не хочет, и на этом ставится точка. А что это вдруг? Не, ну... Вполне, так сказать, понятно и логично, понимаешь, у нее же очень сложная задача, так сказать, пройти между Сылой и Хариброй. С одной стороны, сохранить все эти преференции, которые так или иначе есть, да, а с другой стороны, отработать ту повестку, которую ей тоже, ну, очевидно, присылают периодически. Но моя Григорьевна, в отличие от товарища Зеленского, с другой стороны товарищ, военный преступник Зеленский. Она не обладает, так сказать, ни актерским навыком, ни соответствующим сознанием. Ну, и поэтому у нее это вот очень так вот выглядит, так сказать. Ну, с другой стороны, что делать? Вот так вот. Там еще на этой неделе... Молдавские власти публично опровергли публичную информацию о мобилизации, значит, российских войск в Приднестровье. То, что на Украине тоже в виде фейков, так